Меня зовут Люба, мне 10 лет я пошла на эти курсы, чтобы научиться быстрее запоминать мне понравились здесь круговорки, разные игры например, как стульчики потом ну, работа с текстом тоже чтобы его запомнить автор ну, еще написать главное о нем мне понравились эти курсы, интересно. Будешь советовать своим друзьям? Да. Угу, хорошо, передадим слово папе, представьтесь пожалуйста. Меня зовут Роман, ну, результатом довольны. единственное может быть хотелось бы больше времени этому посвятить. Если есть возможность, может быть, даже э, предложат нам продлить там эти занятия. Может быть, когда-то э, еще малышей своих переведем, Даже не может быть, а скорее всего вот. Ну Есть некоторые пожелания, могу озвучить, в принципе, э, или, может быть, в другом формате. А, в целом все устраивает. Да, работа педагога замечательная все согласны с этим я думаю спасибо большое